В Казанском университете состоялась премьера спектакля «Кавказский пленник». Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Корее. Всем привет! В эфире Универа Ньюс, а в студии Алина Красильникова. В рамках международного форума «Казан Саммит» состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Казанским университетом и Организацией по пугалтерскому учету и аудиту исламских финансовых институтов. Более подробно о форуме смотрите в одном из следующих выпусков новостей. Меморандум подписан. Меморандум В Казанском федеральном университете прошел третий очный этап конкурса на лучшую научную работу среди студентов. Подробнее смотрите в сюжете нашего корреспондента.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 Северная Корея находится на грани катастрофы из-за вспышки COVID-19, считают эксперты на Западе. Согласно сообщениям, число заболевших составляет почти полтора миллиона человек, в то время как КНДР борется с тем, что в Пхенчхане называют лихорадкой. В течение больше чем двух лет Северная Корея успешно противостояла коронавирусной инфекции за счет противогвинических кордонов. Сейчас супер заразный новый вариант, вот этот омикрон, какой-то из его подвариантов, Проник. Эксперты заявили, что Северная Корея окажется на грани катастрофы в связи с COVID-19, если не будут приняты срочные меры для обеспечения населения вакцинами и лекарственными препаратами. Это связано как раз с тем, в том числе, что вакцинация в Северной Корее она не была особо распространена. И коллективный университет нужно поддерживать. И многие люди привились один раз, кто-то ревакцинировался, но сейчас уже прошли все сроки для второй ревакцинации, и я так Увижу, ощущаю, что этим уже никто особо не занимается. Чтобы избежать заболеваний, необходимо прививаться и не забывать о индивидуальных средствах защиты, соблюдать дистанцию и быть бдительными. Амир Сабиров, Амир Ахтямов, Никита Акиншин, Универньюз. Научно-клинический центр Казанского федерального университета ⁇ это современная клиника здоровья и долголетия с модернизированной инфраструктурой полного цикла. Подробнее в сюжете. Синергия науки и медицины открывает новые горизонты для здоровья в клинике научно-клинического центра Казанского федерального университета. Используя новейшие разработки и современные методики, команда обеспечивает лучшее качество ранней диагностики, высокотехнологичной хирургии и терапии, а также комплексной реабилитации. Уникальность научно-клинического центра состоит не только в самом современном оборудовании. Здесь встречается наука с клинической медициной. К услугам пациента развернута не только ультрасовременная техника, но и весь научный потенциал университета. Научно-клинический центр стоит на острие науки. В нем выполняются самые передовые операции и решаются самые сложные проблемы. Относительно недавно у нас наблюдалась пациентка, достаточно молодая женщина, всего 49 лет. Она к нам поступила с жалобами на выраженные отеки нижних конечностей ягодиц, живота, поясницы. При этом на нижних конечностях образовались язвы, из которых постоянно истекала жидкость. При минимальной физической нагрузке она испытывала выраженную одышку, она не могла ходить, также она не могла находиться в положении лежа. Попытки ходить либо лежать вызывали помимо одышки кашель с коричневой мокротой, то есть в мокроте присутствовала при этом кровь. Поэтому пациентка была вынуждена спать сидя. На 28 день нашего лечения она уже свободно перемещалась в пределах нашего здания. Она ходила на лечебную физкультуру, занималась на тренажерах. Она абсолютно спокойно спала в положении лежа. Более того, она даже могла спать лежа на животе и даже не замечала этого периодически. Сегодня научно-клинический центр Казанского университета – это современная клиника здоровья и долголетия, которая готова помочь пациентам справиться с заболеваниями разной сложности не только из Республики Татарстан, но и из любых точек нашей страны. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Подведены итоги конкурса научных работ студентов, который проводила Лига студентов Республики Татарстан при поддержке Минмолодежи и регионального общественного движения молодых ученых и специалистов Татарстана. От Казанского федерального университета на конкурс было подано 92 заявки. На очном этапе своей работы представили 38 студентов. По итогам 9 обучающихся КФУ заняли призовые места в различных номинациях.